У нас более 500 новых званий, ребят, поэтому приготовьтесь. Сегодня мы с вами услышим очень много имен. Кто не знает, вот у нас новички, очень рада вас также лицезреть. Да, и у нас есть чат. Я буду выговаривать, да, буду дикции, чтобы вам было приятнее меня слышать. Внизу у нас есть такое вот окошечко, там чат, там есть вот смайлик такой, вот там вот мы ставим плюсики. Ребят, давайте потренируемся. Много-много плюсиков, это у нас аплодисменты. Мы так радуемся с тем, что... У нас есть новое звание, люди стали зарабатывать еще больше. Это очень здорово. А вы, где вы еще найдете такую работу, где за вас а, действительно будут очень так радоваться. А, никто вас не подсиживает. А, вас только наоборот. Мы вам помогаем. Мы хотим, чтобы вы росли и а, зарабатывали еще больше. Это очень здорово. Ну что, Ребята, вот я вижу, что новички у нас с именем, да, когда вы видите у нас э, вот справа такой вот столбец где написано «в а вот и у нас там идет фамилия, в скобочках еще одна фамилия, то есть, когда вы заходите в комнату, вы пишете свою фамилию, а в скобочках фамилию того человека, который обучает в скайпе. Окей, договорились? Ну что, давайте приготовимся <с> и будем поздравлять тех людей, которые вышли на новый... Так, отлично. Сейчас тогда я отключу. Угу. Так, ребята, сейчас, как слышно, не заикается ничего. Все хорошо? Давайте проверим связь. Все лучше. Отлично, замечательно. Все, спасибо большое. Угу. И мы с вами сейчас поздравим новых трех процентников. Это Первая ступенечка к нашей, вот, на нашей вот такой вот большой-большой лестнице, где мы друг другу помогаем. У нас в этом каталоге 167 новых трехпроцентников. В прошлом каталоге у нас было 107 новых трех процентников. Благодаря нашему новому построению у нас наше звание... Приумножаются, преувеличиваются, вот как Катя говорит, геометрической прогрессии. То есть нас становится гораздо больше. Ну что, поехали. Поехали, ребята. Итак, процентно вышли такие консультанты. Трихминова Нина, Катрикова Екатерина, Дьякова Марина, Голышева Людмила, Сергеева Екатерина, Горовая Юлия. Гледизорова Наталья, прошу прощения, кого неправильно называю, Сергеева Екатерина, Горовая Юлия, так, Курами, Курамшина Олеся, Грачева Анна, Игнаткина Наталья, Коржова Юлия, Нарабай Алия, Епанеш Никола Ольга, Марина Карпова, Карпова Платонова Ирина, Калугина Анастасия, Власов Святослав, Николаева Галина, Захарова Мила, Ляху Любовь, Колобова Оксана, Краева Мария, Башкирева Елена, Волкова Юлия, Гуляева Маргарита, Москалик Наталья, Табунчик Елена, Вольных Екатерина, Умербаева Жания, Сазонова Тамара, Шефер Валентина, Хартек Алтынай, Дмитриев Денис, Какурина Татьяна, Страту Олег, Улыбекова Айда, Гришунина Ольга, Савина Светлана, Тароненко Мария, Сазонова Юлия, Каченко Ольга, Беркулова Жибек, Алжаева Оксана, Тарасюк Анна, Люблинская Татьяна, Михайлюкова Светлана, Казаченок Светлана. Итак, это же, конечно, не все, как вы понимаете. Поехали дальше. Монич Максим, Овсянкина Лариса, Сухорукова Ирина, Усова а, Алина, Сорокаев Юрий, дарова Ксения, Семенчина Марина, Петрова Ольга, Черных Ольга, Гольбек Юлия, Баринова Анна, Иванова Ирина, Татьяна Дарю, Дарюхина, Ханова Регина, Лукманова Марина, если не ошибаюсь. Тузык Николай, Байдикова Татьяна, Канцер Светлана, Исаченко Аделина, Кузнецова Людмила, Жуковская Олеся, Серебренников Владимир, Безрученко Владимир, Макурина Дарья, Ванова Ольга, Антакова Ирина, Кондратюк Ирина, Кучеренко Елена, Воронцова Татьяна, Палаткина Виктория, Логвинова Ольга. Кошмал Анастасия, Базарев Валерий, Епимова Анатолий, Кузикова Полина, Васик Юлия, Шарипов Ниль, Александров Вячеслав, Гусева Полен, Ковалева Наталья, Бобок Ирина, Егачева Ольга, Недопекина Наталья, Яровая Светлана, Патраков Данил, Назаров Евгений, Кузнецов Павел, Майорова Кристина, Совойская Светлана. Не все же это, конечно же. Я поставила возле себя большую чашку с водой, потому что очень-очень нас много, очень. Итак, продолжим. Я Ремей, Наталья. Из, из Рапилова за... Заря. Малышева Любовь. Карпенко Елена, Грачева Оксана, Шинкевич Дарья, Потеева Галина, Вышинская Ольга, Шориц Екатерина, Степанова Екатерина, Сталоматина, Светлана, Вишар, Наталья, Тетюева Елена, Якубовская Наталья, Рогова Елена, Оромова Екатерина, Аузин Константин, Закаврашов Виктор. Волочнева Татьяна, Бухова Ольга, Максимова Татьяна, Оргадыкова Лилия, Ларионова Людмила, Нищая Анна, Баранова Марина, Демарчуков Виктор, Малых Ольга, Лисова Лиана, Федотова Елена, Павлюкова Анна, Зайцев Владимир, Копылова Любовь, Кригер Ольга, Тория Роза, Мельчакова Мария, Кривошеева Анна, Курок Светлана, Квитун Светлана, Тимофеева Оксана, Савченко Николай, Белоножкина Елена, Василенко Жанна, Корниенко Александра, Веселова Ирина, Комарова Мария, Корыткова Юлия, Новикова Елена, Помутецкая Ирина, Воробьев Вячеслав, Зуева Валентина, Хух. Итак, последний листочек наших новых трехпроцентников. Гаева Анна, Шаляпина Елена, Конакова Евгения, Климова Екатерина, Вентерин Александр, Корнилова Мария, Ефанова Надежда, Матвеева Татьяна, Умурзакова Эльмирагул, какое замечательное имя, Лысенко Елена, Тиханский Алексей, Чемшит Анна, Гельмутдинова Илюса, Люпсанова Дарима, Илюшкина Ксения, Морозова Наталья, Скрипникова Алексей, Арстанова Асият, Шустова Ольга. Вообще сколько много Вы представляете, какой у нас потенциал? Какой у нас идет? У нас идет огромная платформа. Ура! Ура, ура, ура! Это новые, новые звания. Компания всем готова платить деньги, всем, абсолютно всем. Вышли новых званий, там 500 человек, заплатит 500, 1000 заплатит 1000 консультантам. То есть у компании есть деньги, а вы готовы их получить? Ребят, вы готовы получить эти деньги? Поехали дальше. Следующий шаг в нашей Большой, прекрасной, любимой мной и многими людьми, консультантами, директорами, менеджерами. А лестница, вторая ступенечка, это новые шестипроцентники. Это 150 новых 6 процентников. Замечу, в прошлом каталоге у нас было 115 новых процентников. В этом уже немножечко больше. Ну что, ребят? Продолжаем? Приготовили свои плюсики? Ну что, новые шестипроцентники, мы вас поздравляем второй ступенечкой. Итак, Каримова Татьяна, Вали, Валентирова Анастасия, Овчаренко Ольга, Кур, Курносова Наталья, Коробейникова Нина, Коваленок Любовь, Медведенко Лилия, Соломатин Дмитрий, Степанова Светлана, Синицына Яна, Нитченко Елена, Подвысоцка Алла, Богомол Галина, Левочкина Марина, Зинченко Анна, Кузьмина Анна, Пан Татьяна, Соловьева Анастасия, Козлова Марина, Колошкова Надежда, Пустоварь Светлана, Федорова Алена, Панкова Александра. Терентьева Валентина, Бехбаева Кристина, Богомолова Оксана, Зверева Анна, Смирлянская Ольга, Мамадияров, Рустем, Климов-Жан, Плющенко Александр, Плющенко Александр, еще раз поздравляю Сорокина Екатерина, Кирьянова Ирина, Леженин, Леженин Виталий, Нусипова Светлана, Панова Анна, Мягкова Андрей, Юрченко Александр, Танасогла Любовь. Ислама Варита, Устинова Алифтина. Поехали на второй слайд. Ля, Лапанов Юрий, Сараева Татьяна, Ахметова Елена, Мединский Игорь, Шаменко Алена, Браганцева Елена, Смоляк Нина, Демидова Любовь, Кукушкин Сергей, Сараинская Екатерина, Насырова Залина, Малиновская Кристина, Милова Татьяна, Мишукова Олег. Селенка Марина, Харисова Гульна, Всеволожская Мария, Мацебока Король Ярослав, Мацебора Король, прошу прощения. Хадипаш Рузана, Папа Виолетта, Мананнова Альфия, Родионов Дмитрий, Калинина Яна, Магомедова Нарине, Рякова Марина, Романюк Ольга, Курганникова Светлана, Марченко Людмила, Соловьева Елена, Соловьева Татьяна. Татьяна, вот семейный подряд пошел. Ляхович, Светлана, Берданов Виктор, Веретнова Анастасия, Жаворонков Михаил. Ух, как много. Джабраилова Мадина, Д. Эрнест, Лазарев Михаил, Перякина Татьяна, Федана Лиева, Мирошниченко Раиса, Кривцова Елена, Лутошин Владислав. Старцева Юлия, Картышова Юлия, Долгополова Ирина, Дардыков Иван. Вообще, такие классные имена, такие фамилии, вообще супер. Очень рада, что мы являемся международной командой. Это круто. Итак, продолжаем. Сергеева Екатерина, Ибраев Ибрагим, Кадиеваш Рошанг. Глинская Юлия, Кунт Любовь, Гринева Екатерина, Толкач Анастасия, Новоселова Мария, Горбачева Юлия, Иванова Кира, Полина Яморская, Максименкова Кристина, Михальченко Светлана, Кожедуб, Людмила, Дубольская Елена, Алексейчук, Ольга, Белоус, Наталья, Гончарова Екатерина, Белоус Вадим, Борисенок, Борисенок Светлана, Будова Елена. Патийчук Алина, Смирнова Екатерина, Князева Наталья, Савиных Анастасия, Чернякова Виктория, Шепелев Александр, Петраченко Антон, Борисова Елена, Ананьина Ирина, Замуруева Алина, Барышникова Александр, Абиев Шаин, Наземцева Наталья, Гришунин Сергей, Кудря Татьяна, Гоголев Михаил, Григорьева Юлия, Белоусова Наталья, Степанова Светлана, Васильева Ирина. Хух, класс, здорово. Слушайте, наслаждайтесь тем, что не только вас поздравляют, но поздравляют и вашу команду, ребят. Это тоже очень здорово. Радуйтесь за результаты э, ваших людей. Итак, продолжаем. Бойцова Екатерина, Санникова Анисия, Ружникова Александр, а Оксана, Волкова Марина, Носков Игорь. Каптурова Ирина, Гончарова Алина, Демен, Деменко Мария, а, Дер, Дерьян Светлана, Дубнина Нина, а, К, Колобуха Анна, Сергеева Александра, Панасюк Елена, а, Чернышова Наталья, Кукова Ирина, а, Масадыкова Любовь, Глуховская, вот здесь вот кто-то мне имичка. прошу прощения, не написала, но мы вас поздравляем, Римаш Елена, Николаева Елена, Дворникова Надежда, Кулешов Игорь, фух, это, конечно, а, хорошая разминка, разминка для моей дикции. Я вас всех поздравляю, вы очень а, крутые, это второй шаг, это здорово, у вас уже а, есть команда небольшая, но есть, это здорово, ура, ура, ура, ура, ура, это классно, я очень люблю, очень-очень люблю а, вести вот такие вебинары, да, а, вот круто, здорово, можно поздравлять вот такое количество людей. Я вас поздравляю. А также у нас следующая ступенечка, это ступенечка менеджера. В прошлом каталоге у нас было менеджеров 107 званий. И в этом у нас немножко меньше, но я вам чуть позже открою секрет, почему. Итак, 99 новых менеджеров, которым компания готова платить уже достаточно хорошие суммы, да? Которые идут бывают лишние. Итак, давайте же поздравим наших коллег. С новым званием 9%. Итак, Трунтова Наталья, Аллаха, Аллахярова Камила, Бабич Богдан, Ахметова Зульфия Гарько. Арькушина Надежда, Якушина Наталья, Марочева Нелли, Новицкая Галина, Жукова Екатерина, Занина Олеся, Ломакина Юлия, Самойлова Марина, Жилина Екатерина, Гавлицкая Алла, Садыкова Екатерина, Велиева Наталья, Саева Наталья, Авдеева Татьяна, Морозова Татьяна, Хасанова Игуль, Батырева Лидия, Померанцева-Галина. Самойленко Александр, Багнуан Антонина, Федотова Оксана, Проворкин Вячеслав, Джеджела Лилия, Липская Елена, Елисей Владимир, Паламар Анатолий, Ларикова Алена, Ря... Рябыкина Наталья, Ушакова Антонина, Сагалова Екатерина, Захарова Юлия, Соболевский Алексей, Багиева, Юлиана, Садовская Ангелина, Базака Дмитрий, Волкова Янина, Панькова Марина, Сахарова Кристина, Бойко Юлия, Бокуш Екатерина. И это только первый листочек, ребяточки мои дорогие. Ехали дальше. Лагун Екатерина, Жучкова Инна, Гайдук Снежанов, Внукова Мария, Аглушевич Фаина, Аникина Олеся, Лагутина Наталья, Масолович Ольга, Горбулин Роман, Мартюченко Ольга, Тябу Светлана, Шарлаева Мария, Круглова Анастасия Вашкевич, Наталья, Орлова Лилия, Макарова Людмила, Лебединцева Рывик, Ватутина Олеся, Наталья Шевцова. Пархалева, Пархачева, Есения, Чапаева, Оксана, Волкова, Ангелина, Минжус Светлана, Кукунина, Любовь, Ляшенко, Валентина, Солошенко, Оксана, Зелепукин, Сергей, Овчинникова, Валентина, Патива, Антонина, Геннадий, Андроник, Леонид, Вдовина, Людмила, Шоп, Шавко Марьяна, Андреева Елена, Минибаева Татьяна, Матулян Кристина, Бочарова Андрей, Мартынова Марина, Лактионова Марина, Булындина Ольга, Гапонова Наталья, Рябова Нина, Микушева Елена, Жиркова, Жиркова Альбин, Меркушева Анна, Туху Виталий, Глухова Юлия, Скоробогатова Елена, Шашерина Ольга, Белова надежда, Козыряд Максим. Так, не расслабляемся, ребята. И Малышев Андрей, Архиреев Дмитрий, Котомцева Наталья, Рябова Юлия и Азарова Валентина. Это очень здорово. Вы посмотрите, сколько у нас мужчин. Это же так здорово. Мужчина имеет особый склад ума и подходит к этому как к бизнесу, да, к нашей работе. Если мы с вами, девочки, красавицы, готовы лично скупить и создать неплохой, организовать товарооборот личными, то мужчина подходит к этому уже по-другому. Он готов только к тому, чтобы приглашать, создавать свою команду лидеров, да, не распыляясь на саму продукцию, но это тоже очень-очень важно. Далее у нас идет подряд менеджеров, продолжается. Это менеджеры 12%. Это золотая серединочка, да? Такая на пути становления между обычным человеком, которым вы были до нашего проекта, и человеком, который изменил свою жизнь, Своими руками, своими мозгами, да, своим временем, своим желанием. А это новые 12 Их у нас в этом каталоге 46 человек. В прошлом каталоге у нас было немножко больше. Это 60 человек. Но мы продолжаем. Давайте же мы поздравим новых менеджеров. Она Приденко, Ольга Карплюк. Светлана Рудренко Виктория, Щеглова Юлия, Баканов Дмитрий, Рекудова Наталья, Анохина Светлана, Козлова Любовь, Ибрагимов Тимур, Бенцель Людмила, Титова Татьяна, Пинчук Александр, Проскурина Елена, Худякова Ольга, Томов Андрей, Ефимова Наталья, Черная Любовь, Загалаева Карина, Тусупов Турсунган, Нарицын Евгений. Молодцы, молодцы, это люди, которые а, работают, трудятся, меняют свою жизнь к лучшему. Продолжаем. Кузьменко Ирина, Иванова Елена, Горнык Ираида, Самойлов Николай, Денисова Ольга, Набиулина Ру Раушания, Ушакова Мария, Асокина Рада, Ли Ирина, Шаполов Сергей, Шагаепова Гульнас, Лапшинева а, Наталья. Сестра Наталья, Гринева Екатерина, Ефимова Наталья. Ну вот кого-то уже по нескольку раз, но это круто, здорово. А Вот они наши новые 12 процентики. Вау, нас очень много. Браво, браво, молодцы. Я вас поздравляю всей души. А, очень рада за ваши успехи. Это очень круто, это очень здорово. Это путь в Восстановление, изменение вашей жизни к гораздо лучшему. Да? Ну и вот тот секрет, почему же у нас в прошлом каталоге было меньше, вернее, в этом каталоге было меньше там, 9 процентников, либо же еще каких-то процентов, так как мы с вами не стоим на месте. И туда вверх добираются не все. Это не секрет, но так и есть. В прошлом каталоге у нас с вами было 3 15 процентника. В этом каталоге, ребят, их 39. 39 новых званий, 15%. Это всего два шага к тому, чтобы уже иметь отличную зарплату, такую, да, неплохую. А Вот, такая вот маленькая подработочка в 1000 долларов, такая совсем крошечка, небольшая, правда, несмотря на то, что у нас есть вот такая вот крутая лестница. Итак, давайте же мы с вами порадуемся за этих новых 15%. Итак, это Трушина Елена, Лямова Маргарита, Шигонская Инна, Кочкина Полина, Компанииц Настасия, Шадрина Юлия, Косых Валентина, Поменка Татьяна, Шатыла Елена, Петрова Нелли, Сырцева Елена, Алефренко а, а, а, и Любовь, Сидорова Ольга, Наумка Светлана, Немчининова Светлана, Перковс Вячеслав, Пермякова Наталья. Ступникова Марина, Ксова Ольга, Волошина Людмила, Круговая Оксана, Суприк Светлана, Корнилова Анна, Волгина Елена. Так. И, конечно, второй сладик. Поехали. Новикова Татьяна, Колесник Светлана, Гавришин Александр, Рыбакова Наталья, Скрябина Елена, Луша Екатерина, Губанова Мария... Загорулька Анастасия, Фоменко, Татьяна, Косых Валентина, Шадрина Юлия, Компанец Анастасия, Кочкина Полина Шигонская, и Ляма Маргарита. Кого назвала дважды, значит все, в следующем каталоге вы сразу на директора. Итак, это были наши 15-ти. А скоро мы с вами будем вот такую бегущую строку пускать, потому что нас очень много. Мы очень большая, очень мощная, очень сильная команда. И у нас есть приятная новость, долгожданная, это у нас есть новый 18% менеджер, это практически директор. Ребят, давайте поздравим все вместе Буйку Ольгу с тем, что она вышла на уровень 18%. Браво, молодец, Олечка, мы тебя поздравляем, Ура, ура, ура, ура, ура. Вы все большие молодцы. Я настолько за вас рада и счастлива. У меня сейчас кровь бурлит, да, вот. Настолько я очень рада, очень рада, что мы с вами являемся одной единой командой, где мы можем бгать вам, не подсиживая никого, а помогаем другу. И я хотела бы сейчас поставьте букву «Я», кто сегодня услышал, сегодня себя услышал, кто, поставьте буковку «Я» мне очень хочется, э, я думаю, со всеми мы сейчас порадуемся э, за вас. О, как нас много, ура, ура, ура, очень много, молодцы, мы вас поздравляем, вы вообще... Э, Крутые, <свят> потому что а, не каждый, ребят, не каждый может добиться какого-то успеха. А, я хотела бы вам рассказать такую а, историю, когда человек а, захотел, а, наслушавшись от золотоискателей, захотел а, а, искать, начать искать что-то, да, очень, ну, как бы какое-то золото, вот. И он собрался и поехал, э, застолбил, скажем так, себе участок, купил и начал копаться там. И он нашел, нашел э, жилу, руды, которую э, он видит, что там много, достаточно много ее, и он все это прикрыл, Тихонечко, и поехал назад домой, потому что для того, чтобы добывать в достаточно больших количествах, нужно какое-то оборудование. Так вот, он поехал домой, рассказал о, о своей находке своим о, о, друзьям, знакомым, родственникам. Они собрались, о, одолжили ему денег, он купил это оборудование, приехал и стал дальше все это скажем так, продолжать, и уже с первыми тележками вот этой вот труды а, он уже покрыл свои там какие-то затраты, долги, а, вот, и уже он в мыслях, он уже думает, все, класс, это то, что я искал, вот здесь я сетану богатым, все будет классно, и когда а, все глубже и глубже а, они углублялись, а, вот это и жило исчезло. Ее не стало. И собрав свое оборудование, он пошел к старьевщику, это тот, который скупляет какие-то ненужные, ну, скажем так, барахло, и продал за несколько сотен долларов, продал это оборудование и уехал домой. Этот старьевщик взял с собой, позвал господинного инженера. Они пошли на это место. После нехитрых вычислений... Инженер сказал, что этот человек напал на ложную жилу, вот бывает такое, да? И что буквально в трех футах есть золотая жила, неиссякаемая. И этот старьевщик, благодаря, скажем так, трудо, трудам, возможно, других людей, он заработал на этой... На этом участке очень много миллионов долларов. Сейчас я это говорю к тому, ребят, что если вы начали, вам нужно продолжать это делать. Не останавливаться. Если вчера у вас было 5 регистраций, а сегодня у вас ни одно, это не значит, что так будет всегда. Завтра у вас может быть 10 регистраций, ребят. Если вы начали, не бросайте. И если вы начали что-то делать, в любом случае это приведет к успеху, если вы каждый день будете делать определенные правильные действия. тогда Генри Форд, все знают, кто такой Генри Форд, да, известнейшая марка автомобилей форм Да, сегодня сказал кто-то нет, завтра скажет да, потому что меняется жизнь, меняются мнения, меняются мысли, меняются обстоятельства. Так вот, Генри Форд решил выпускать автомобиль знаменитой марки В 8 Он захотел построить мотор, в котором все 8 цилиндров были бы заключены в одном блоке. И... На что его инженеры, которые работали в его команде, да, на него работали, они сказали, это невозможно, это нереально. Но на что Форд им сказал, но да в любом случае вы это сделаете. Они настаивали да, на том, что это невозможно. Прошло полгода, они все так же говорили, что это невозможно, это нереально но э, они все равно выполняли э, поручения своего начальника, да, потому что они очень дорожили своими местами, потому что Форд э, очень хорошо платил. А, и через э, еще через полгода ничего не изменилось, ребят, ничего не изменилось. А, так его инженеры ничего и не придумывали, так они ничего и несли создать. Но Форд сказал, если я этого хочу, значит, это будет. И прошло еще немного времени, и вот этот вот орешек, он раскололся. И они таки сделали то, чего он хотел. Они сделали эту марку машины, выпустили, в которой все восемь цилиндров были заключены в один блок. Ребят, невозможное возможно. На невозможное нужно немножко больше времени. Поэтому я вам всем желаю терпения, это в первую очередь, потому что здесь нужно в первую очередь терпение, мышление, как бы это сказать, да, вы должны понять глобально то, чем мы с вами занимаемся, потому что вам Сейчас, на данный момент, сейчас мы проживаем в разных странах, в разных странах разные ситуации, и вам лут, ваша страна, там, ваше, как бы, да, сказать, образование вам точно не предложит. Во всяком случае, я обычный портной, у меня нет никакого высшего образования, я обычный человек, родилась я в семье, Мама у меня не закончила даже техническое обучение вот, после школы. Вот Отец мой закончил техническое обучение. Вот, в принципе, то и все. Шахтер и домохозяйка, скажем так. Да? Ну, сейчас вот у меня мама работала и дворником, да, как это не очень хорошо да, звучит. Но тем не менее, у меня нет высшего образования, у меня есть стремление, я хочу жить лучше. Я это имею благодаря нашей команде, благодаря нашей а, корпорации. Я сейчас имею свое собственное жилье, свой собственный автомобиль. Я могу себе позволить, а, ну в принципе, а, скажем так, в мерах разумного, да, все, вот, если я захотела что-то, я это а, могу себе позволить, вот, поэтому я желаю вам этого, очень хочется, чтобы каждый из вас также зарабатывал в нашей команде, а, с новым построением наших структур, это, от этого не убежите, как хотите, бежать некуда, у нас, мы вас в любом случае выведем на этот доход, не хотите сами, мы вас вытолкаем туда. <смех> вот. Ну вот, в принципе, хотела сказать, донести до вас то, что никогда не бросайте то, с чего вы начали. Да? Вот. Если мы ходили в школу, мы не любили да, там, учиться и что-то еще, но тем не менее, нас, в нас это вдолбили, ну, и мы научились и читать, и считать, да, несмотря на то, что нам это не нравится. А здесь такая работа, которая, которую я, например, очень сильно люблю. Я живу этим. Мне не нужно себя заставлять что-то делать. Вот. Поэтому добро пожаловать в нашу команду. Мы очень рады, что вы с нами. И мы будем очень счастливы увидеть вас на анкетах директоров, на золотых конференциях. Кстати, кто станет директором к... Вернее, кто поедет на банкет директоров в 2016 году, получает в подарок от своего директора новенький ноутбук. Ребят, помимо того, что вам компания платит там тысячу, две, всевозможные премии, бонусы, что там еще она придумывает каждый раз, да, помимо этого вам поездочка на банкет директоров, где а, очень масса таких вот впечатлений, а, также вы встретитесь со своим директором, а, и, конечно же, вам вручат новенький ноутбук. Ребят, я вас поздравляю, на сегодня все, вот как я сегодня так зажглась, наш на целый час. На сегодня все, если у вас есть ко мне вопросы, я готова на них ответить. Я всегда рада вас видеть, слышать тоже. Мне всегда приятно для вас вещать. Вот. Спасибо вам большое за то, что вы есть. Спасибо вам за то, что вы пришли в нашу команду. И посвятили этому свое время.